Всех приветствую, всех приветствую, уважаемые мои. Перед вами будет сегодня прогноз под названием Будут ли перемены? Будут ли перемены в теме дома? денег в теме каких-то может поездок перед вами цифра 1 и 2 спонтанно не напрягаясь выбираете свою цифру другую цифру можете присмотреть за кого-то из своих родственников допустим если вам это интересно или проинтересующую вас персону и так не напрягаясь выбираем свою цифру Очень хорошо. Итак, те, кто выбрал цифру 1, начинаю. Сегодня будем прогнозировать на моих таких очень тайных картах и на классических, можно сказать, египетских таро. Они нас не напрягут, они нам помогут. Итак, начинаем. Ну, вот так. Если внизу вы что-то не видите, ничего страшного. Так, посчитаем. Одну карту мы не доложили, как интересно. Ничего. Уже начинает, смотрите, пришла карта чертика, карта темных сил, карта три шестерки, сразу нам что-то тут напутало, сразу стали сразу какие-то козни пошли скажу так этот прогноз на тот срок который вы примерно себе вот сейчас как бы представляете вот на этот срок и будет будут вот будет информация на тему будут ли перемены не будут перемены вот такая тут тема необычная для вас дорогие мои итак начнем с, с такого с насущного сегодня Начнем с темы денег, денежная карьера. Будут ли перемены? Скажу так, перемены могут быть, они могут быть через иностранца, через ваши какие-то договора с другой земли, с иностранной, может быть, темой. Возможно, перемены могут быть с темой переезда в другой офис или в том числе какие-то переезды. То есть, скорее всего, они как-то э, зависят не от вас, а от чужого решения. Вот, вот тут так вот я бы сказала. Если тут карьеры, карьерный рост не настолько велик, насколько бы вам хотелось бы в данном отрезке времени. То есть я не знаю, какой вы отрезок времени загадали, но я вот буду говорить так, как вам, чтобы было понятно. Итак, поездки какие-то, поездки принесут вам в теме перемен может быть, глобально, как сказать, вот интересно, дороги есть, смотрите, еще раз, вторые дороги, то есть не отказывайся по-любому, какие-то перемены могут прийти через колеса, через дороги, может быть, это повышенно будет вам, как бы, нагрузка, но это так надо, хотя вам сначала покажется, что там все хорошо, на той стороне, где вам что-то обещали. То есть может вот такой немножко эффект быть, когда мы до конца что-то недопонимаем, когда мы вроде соглашаемся с этими переменами, а потом попозже, может быть через два месяца, нам придется немножко больше попотеть, чем вы думаете. Вот такие могут быть перемены. Тема «Дом». «Дом в доме. Карта Марса». Он же мужчина. То есть перемены могут прийти через мужчину. Если вы сам мужчина смотрите, то есть это ваш период, ваш марс-бросок марс и марс-бросок. Интересно тут получается. Какой-то важный договор, может быть, в теме дома, проживания, аренды, вот то, что вы живете, То есть вот тут я вижу перемены, здесь большая энергия сидит. Если женщина смотрит, то, возможно, ваш мужчина поможет вам осуществить какие-то нужные вам, благотворные для вас, приятные для вас, которые, может, вы давно мечтали, перемены. Тема любви. В теме любви не вижу перемен, потому что... Ну, вот как есть, так есть. Мои карты говорят, работай, если хочешь перемены, если ты живешь уже с человеком и хочешь перемены в отношениях, сама приложи любовь, сам откройся, иди навстречу, а может даже скажи, что ты хочешь своей половинке, какую-то тайную мечту на сексуальные какие-то шалости осуществить. То есть от тебя тут многое зависит. Если сейчас меня смотрит персона, у которой нету, нет пока что половинки партнера-партнерши, тогда скажу так, что этот период, который опять же вы сейчас загадали, он все равно для вас такой довольно рабочий, внезапный. То есть будешь стараться, будешь пытаться знакомиться, будут перемены, но не в этот оговоренный срок, а попозже. Идем дальше. Ну, скажу так, э, в теме здоровья, э, в принципе, а больших перемен я так не вижу, но, может быть, не надо себя корить за что-то прошлое, я бы сказала, не надо себя терзать за какую-то неудачу в личных отношениях с объектом любви, который у вас тянется издалека. Вот я бы сказала, не надо, не добивай сердца, не добивай нервную систему, Занимайся другими делами, потому что вот карта работы, деньги, вот там какие-то колеса, там какие-то движения, вот там есть возможность, там открываются дороги. А терзать себя не надо, не тяни это в настоящее, из настоящего, из прошлого в настоящее и будущее. Есть ли какие-то опасности? Ну, скажем так опасности опасности в резком торможении вот так скажу возможно даже воспринимайте эту информацию но прям вот напрямую да, опасность в резком торможении опасность может быть если у вас какие-то есть ну не то что умственные проблемы опасности лежат для вас то что связано по родовой линии у нас у многих мы по родовой линии, у кого-то взрывной характер, кто-то выпивает, кто-то буянет ну всякие, знаете, кто-то даже ворует по родовой линии. То есть опасность связана с тем, что вам как бы по родовой линии, и то она, скажем так, ну, ну как процесс, он стоит на месте, он как, как сказать, ну как сейф закрыт, и там какая-то бомбочка лежит, но она может взорваться. Но если вы держите под контролем ситуацию, то вы молодцы. Теперь... То есть таких больших перемен нет. Единственное, может быть, у кого есть азарты в деньгах, не рискуй, если у вас в родне кто-то играл вот пари, заключал, вот такая беда была, да, вот такая азартность, ненужная за счет этой азартности, чтобы не уплывали ресурсы из вашего дома, из вашей семьи, скажем так. Может быть, даже тема перемены, может быть, в оговоренный задуманный вами срок. Может быть, опасность в том, что не надо давать деньги в долг. Возможно, так давайте трактовать уже прям вот ну, вот со всех сторон, да? Карты зачем нам нужны? Зачем нам символы? Зачем нам планеты нужны, изображения? Чтобы мы получали информацию со всех углов, со всех загогулин, со всех закоулочков. Значит так, вот будут, будет, будут ли у вас перемены у вас из-за чужих перемен? Допустим, тут тоже есть такая зашифровочка. Но, скажем так, если вы себе не будете изменять своих табу, не будете менять, а в прямом смысле, если вы не будете изменять вот кто в браке, тогда перемен плохих не будет. Будет ли вам помощь? Помощь может быть внезапная и от родни и не от родни, но такая внезапная как подарочек точечный может быть подарочек от родни или дальний или от какого-то мужчины все равно тут намек есть, возможно внезапная какая-то помощь. Что значит помощь? Не всегда же она денежная. Бывает кто-то нам совет даст, подставит плечо в какой-то для нас грустный момент. Помощь может быть от сослуживца или от сослуживецы. Что-то может быть связано как бы немножко с рабочим процессом. И, дорогие мои, подсказка из моей бабушкиной шкатулки. То, что ты начнешь в этом месяце, будешь долго продолжать. Надейся на себя в первую очередь. Вот. То есть, смотрите, как интересно! Будете надеяться на себя. И тогда фортуна вам даст внезапные помощи. А если вы будете очень сильно психологически, внутренне надеяться на чьи-то помощи, даже вот тех самых коллег, родственников, что они за вас что-то разрулят, вот тогда немножко будет тормозиться процесс. А если с небес, так сказать, ваши создатели увидят, они же и видят вас, и читают все наши мысли, и ваши тоже, подумают, какая молодец, какой молодец, он решил сам карабкаться, несмотря ни на что. Ну тогда мы поможем ему. Он же заслужил, она же заслужила. Вот, дорогие мои, буду благодарна за лайки. Обязательно ставим, проверяем подписочки просмотрите про февраль, кому интересно, мой стрим, потому что со стрима там не всем приходят эти уведомления, когда он у меня утренний стрим, но в записи можно его просмотреть. И до встречи на моем канале. Теперь, дорогие мои, те, кто выбрал цифру 2, да, мы начинаем. Сейчас вы загадаете какой-то период на тему, вот, нужны ли там перемены, боитесь, может, каких-то перемен, будут ли какие-то перемены, ну, скажем так, да, то есть определитесь, срок, срок, сегодня, сегодня, дорогие мои, вы назначаете срок ваших перемен, а я начинаю. Итак, какие перемены будут, каких особо не будет. В ближайшее время тот срок, который вы сами сейчас для себя как бы наметили, назначили, наметили. Помогают нам сегодня добывать информацию мои вот эти черные тайные карты и египетский таро. И в конце будет подсказка из бабушкиной шкатулки. Итак, тема денег. Будут ли большие перемены в деньгодобычи, как мы называем? Но, ну, скорее всего, тот срок, который вы огласили, он какой-то мутный, непроявленный. Возможно, даже... Вы не знаете, может быть, какая-то родня поможет, не поможет, но это такая какая-то для вас не, вот на сегодняшний день непроявленная ситуация. Возможно, вы понимаете, что вам, ну, вот, судя по картам, возможно, вы понимаете, что в основном на вас висит вот этот процесс, то, что вы спрашиваете, да. То есть вот как-то пока что, ну, вот я бы сказала, тут больших ну, продвижений нет. Если тут тема карьеры, продвижения тоже большой, большого скачка по лестнице, нет. Возможно, в теме карьерного роста вам немножко, вас немножко подтормаживает коллектив, в котором вы работаете. Но ну, вот мне так кажется. Если я не права, напишите под видео свой комментарий, свое видение. Будет ли продвижение, может быть, через какие-то поездки? Переезды. Подъезды, как говорится. Да, вот тут я вижу перемену. Тут будет какая-то перемена. Сейчас возьмем подсказочку. Но она такая, когда вследствие какого-то, возможно, не от вас зависящей ситуации, резкая перемена, резко надо куда-то уехать, подъехать, доехать, может кого-то подвести или перевести, помочь. Может быть, в этом отсюда начнутся ваши нужные вам перемены. Вот такая вам подсказка. да? Ну, в том числе, в сам, последние три дня, так еще скажем, того срока, который вы сейчас загадали, последние три дня все-таки в поездке будьте осторожны, потому что карта разрушенной башни, она достаточно аварийно, как сказать, вот сочетается с картой Марса, да. Марс это сильное движение, это большая скорость вообще, да. Поэтому вот тут вот, ну, то есть перемены нужны в ситуациях в поездке, но не так, когда... Тут уж очень откровенная такая карта, прямо молния упала, ударила, люди попадали, ну это как египетская, да, пирамида там разрушена, рушится что-то, вот так вот интересно, да. И в том числе тут есть подсказка, карта Луны, это гололед, это скользкие поверхности, вот тут могут быть перемены, ну вам не нужны ж такие перемены, правда, то есть вот тут вам подсказка, дальше идем. Карта дома, будут ли тут перемены? Я бы сказала, тут перемены достаточно монотонные. Вот как идет идет. Если вам надо что-то, может быть, они немножко рывками, может быть, даже вы боитесь. Тот, кто сейчас смотрит, вы боитесь каких-то перемен в доме, и вы как-то ограждаете свой, свой дом от лишних посетителей, от лишних переделок, от лишних навязывающих, ну, когда люди нам навязывают какие-то темы, да, то ли знакомые, то ли соседи, то ли еще кто-то. То есть как-то вы работаете, как бы в доме происходят такие, но они маленькие перемены. да? Могут быть перемены, конечно, в принципе, как вариант, может забарахлить что-то, связанное с водопроводами, с кранами. Вот тут такой момент есть. Переходим к тему любви. Перемены. Я думаю, что особенно у женщин тут лежат перемены. Если вы глубоко уже в отношениях, то есть если вы не познакомились, вот этот срок говорю вот мною говоренный вами задуманный, может произойти любовь, потому что тут карта такая, вообще тут вышли чаши, тут больше перевернутых чаш, они очень сильные. Вы можете, кто не познакомился, вы можете найти партнера по душе и по телу, то есть очень сильное слияние, сильное понимание. Если вы уже находитесь в отношениях, это значит, что у вас этот период, который вы загадали, улучшающих отношений, усиливающих. Круто! Если женщина, вы сейчас девушка, я бы даже сказала, идите навстречу, берите быка за рога, идите в во банк. Вот в этом ваша сила, в этом ваша любовная сильная перемена. Тема здоровья. Тема здоровья, тема здоровья, я бы сказала, э -э что-то не бойся, береги сердце от эмоций. Вот так вот, вот скажем так. И может быть, то есть больших перемен я так вот не вижу, но может быть увеличить немножко надо количество жидкостей, которые надо выпивать хоть на полстакана в день, увеличьте жидкость. Вот увеличите и сложных, важных перемен, плохих, теми здоровья не будет, но вообще вот лежит, смотрите, сердце, да, такое с крестиком. То есть береги сердца, в том числе и от эмоций. Возможно, вам надо кого-то простить наконец-то. Идем дальше. А, Какие-то есть ли опасности? Ну, что значит переменные? Могут определенные опасности есть в поведении ваших детей, если у вас есть дети. Вот тут перемены. Они могут выдать какой-то такой сюрпризик. Вот сюрпризик какой-то могут дать. То есть тут вопрос, кто кому уступит. Да? Вот кто кому уступит. Если вы в этот период загадали, допустим, тему беременности, она может не случиться. Если вы уже беременные и... Смотрите это видео, ну, берегите, берегите э, свой плод, не напрягайтесь и не спешите, я бы вот так сказала. Э, те, можете ли вы быть втянуты в чужие перемены? Ну, скорее всего, да, потому что, потому что, потому что большая чаша любви, ну, это такая, может быть, подсказка тем, кто познакомится. Обязательно проверяйте семейную составляющую того, с кем вы познакомились. Развёлся ли человек. Неважно, вы мальчик сейчас или девочка смотрите, да? То есть он или она развелся ли до конца. выговорил ли себе, из себя предыдущие чувства. Вот тут вот, да? То есть чтобы через тему любви вы не оказались втянуты бы вот в какие-то, ну не то что треугольники, но ну, то есть вы можете нырнуть в большую любовь. Это, кстати, касается и тех, кто уже в отношениях, то есть в этот период, который вы сейчас задумали, ни в коем случае ни в коем случае никаких параллельных интрижек мы не заводим. это Вы можете втюриться, втрескаться, и потом это будут такие для вас перемены, потом вы, думаю, будете думать, как это разруливать, и нафига оно это все надо, да? Эти перемены могут докатиться до вашей семьи, ну, во всяком случае, да? Или придется менять семью даже, вот как вариант. Теперь будет ли вам помощь? Ну, скорее всего, помощь социума тут вам есть. Что значит, ну, как перемены... Ну вот именно помощь, вот не именно как бы денежная, да, когда пришел человек и говорит, вот на тебе кошелек, вот тебя там сложно, вот просто тебе дарю. Нет, тут какая перемена может быть, когда кто-то из родственников или бывших родственников может предложить вам э, участие в их проекте или совместное участие или что. Перемены могут быть м, со стороны какого-то наставника, учителя. Если какие-то курсы вдруг, как бы вы попадете, или уже сейчас на каких-то курсах, да, что-то обучающее может дать вам перемены, но это в долгую. Но если вы сейчас уже находитесь в этом процессе, я вас поздравляю, это мощно. И давайте посмотрим подсказку из моей бабушкиной шкатулки. «Любовь спасет мир». И тебя в том числе так что вот смотрите одна линия тут очень даже подтверждается и дорогие мои призываю поставить лайк если надо пишите комментарий буду благодарна за донат и подписывайтесь не забывайте проверять там нажмите на колокольчик потому что иногда в Ютубе слетают их настройки и до встречи на моем канале Oh, yeah.